Как найти самый выгодный курс обмена электронных денег? Воспользуйтесь сервисом bestchange.ru. Попался ко мне такой видеоролик тогда второй клуб, где человек объясняет, через сколько в рой клубе можно начать зарабатывать и показывает свою стратегию, как это можно сделать. Давайте мы его с вами внимательно посмотрим и в дальнейшем я дам свои комментарии. Итак, ребят, всем здравия, на связи Павел Рудрой. Мне в последнее время очень часто пишут в личку. Курс упал, что делать, когда я смогу вывести те деньги, которые я вложил, через какое время. И сейчас я для вас запишу видеоинструкцию, где я наглядно вам покажу, через какое время вы можете выйти в ноль. Как вы говорите, через какое время вы можете отбить свои вложенные средства и вообще, нужно ли будет выводить эти средства или нет. Через то время, когда вы все сами рассчитаете. Давайте я вам возьму на примере 100 тысяч рублей. тысяч рублей да вы закупились пускай при самом плохом раскладе вы закупились по 230 рублей за монету разделить на 230 равно у вас получилось 434 монеты до да? минус 10 процентов тогда когда вы вносите структуру рой клуба снял с вас снимаем 10 процентов для реферальных бонусов и в итоге у вас получилось 391 монета и здесь курс рухнул до 70 все караул все хана да и люди запаниковали зачем тут не знаю ладно умножаем 70 рублей и у вас в итоге получается 27391 и вот с этого момента давайте и будем отталкиваться что у нас идет стейкинг 32 процента в месяц и давайте посчитаем плюс 32 процента равно это у нас первый месяц. За один месяц у нас уже стало 36 тысяч. Да? Плюс 32%. Вот второй месяц. Это 47 тысяч. Плюс 32%. Это третий месяц. Плюс 32%. Это третий, четвертый месяц и плюс 32%. Равно. Это пятый месяц. При самом плохом раскладе, что вы закупались по 230 рублей. И курс упал до 70 через 5 месяцев на пятый месяц у вас уже отбили свое дальше я хотел бы с вами поговорить а, ну вот такая замечательная математика получается как вам кстати понравилась сказка это при самом плохом раскладе с учетом того что за пять месяцев курс не опустится ниже 70 рублей теперь давайте посчитаем другую математику мы будем комиссии которая есть на данный момент это 192 миллиона 693 тысячи монет прибавлять в течение 5 месяцев вот 5 месяцев 32 процента стейкинга и теперь мы производим расчет в конечном итоге у нас получится 772 миллиона 211 тысяч а мы сейчас вычислим сколько у нас на стейкается монет за все это время 772 миллиона 211 тысяч 565 монет итого мы имеем 579 миллионов 518 тысяч 251 монету. А давайте мы это тоже посчитаем. Точнее зафиксируем уже со знаком плюс. 579 миллионов 518 тысяч монет давайте даже вот так это все и оставим что дает нам это число это число нам показывает сколько должно быть привлечено инвестиций для того чтобы курс оставался как минимум таким же и это при учете того что э, пользователи не будут продавать свой депозит вот кто-нибудь закупился на миллион и у него эти монеты которые он купил на миллион будут лежать продавать он будет исключительно только стейкинг это при таком раскладе если мы доверяем автору видеоролика что курс будет 70 рублей но это что-то в районе доллара значит что рой клуб за 5 месяцев должен привести привлечь 579 миллионов 518 тысяч долларов мы это все делим на 5 месяцев и видим что каждый месяц рой клуб должен привлекать 115 миллионов 903 тысячи долларов а напомним что стенка у нас стоит которая на самом деле даже скорее всего и не стоит а сколько у нас хотят купить на 14 миллионов хотя брой клубе должны привлекать по 119 миллионов но ну, даже пускай возьмем и первый месяц в первый месяц вот текущий который пойдет от этого числа после этого видеоролика в рой клуб чтобы сохранить курс должно быть привлечено 61 миллион долларов на второй месяц уже 81 это не забываем, что эти 61 уже должны быть привлечены. К ним плюсуется еще 81. На третий месяц 107, потом 141 и на пятый месяц 187. А на шестой месяц еще больше. И те, кто говорят, что Ройклуб будет работать годами, давайте посмотрим на 12 месяц, сколько должно быть привлечено денег в Рой-клуб, чтобы курс сохранялся хотя бы 70 рублей. И вы видите сумму 1 миллиард. 307 миллионов 163 тысячи долларов. Вы мне скажите, это вообще реально такая сумма? У нас, вот лично в Беларуси, один усатый гражданин бегает и выпрашивает у другого гражданина другой страны сумму такую для кредита, чтобы поддержать экономику страны. А вы рассказываете сказки, что через год в Рой-Куб будут привлекаться такие инвестиции не забываем что на одиннадцатый месяц почти что миллиард и за предыдущие два месяца это тоже полтора миллиарда и тут вот от 4 а, до 8 месяца тоже сумма хорошенькая набегает больше миллиарда поэтому друзья те кто думает что рой клуб будет работать годами а мы давайте кстати послушаем ролик потому что а еще четыре минуты автор что-то будет задвигать а стоило Стоит ли выводить деньги да, свои или подождать еще полгодика? А, конечно, для автора, если у него очень много монет, если он знатный лоховод, какой-нибудь золотой партнер, Рубиновый, Сапфировый или сам Мошкин, Конечно, им выгодно, чтобы обычные рядовые держатели не выводили деньги. Тогда они будут иметь возможность по более завышенному курсу продавать свой навар, который им рисуется ежеминутно, там, ежесекундно в кабинетах. Если все участники будут снимать хотя бы стейкинг, то Рой Клуб в скором времени развалится полностью. Это даже считанные там, неделя, две. Все, мы увидим очень сильное падение цены, мы увидим, как очень много негатива сыпется, и пока что на таких неокрепших умах, которые ведутся на вот эту вот болтовню, какие-то калькуляторы, где расписывается только одна сторона медали, а другая сторона, вот которую сейчас я показал, она даже не упоминается, создается видимость, как будто ее даже нету. А вот как раз таки за счет этих людей, туповатых, скажем так, немножко, и держится Рой Клуб, и зарабатывает верхушка. Поэтому, конечно, для тех, кто уже давно в Монетиуме, у кого большие балансы, большие структуры, им невыгодно. Им не выгодно чтобы любые участники продавали им Выгодно только, чтобы продавали они. И к чему вы тогда придете? И где вам еще кто-либо сможет? Он говорит, еще подержать полгодика. Это одиннадцатый месяц, напоминаю, Рой Клуб должен будет привлечь 1 миллиард инвестиций. А до этого 750 миллионов. А до этого 568 миллионов долларов. Курс же сохранится, по мнению автора видеоролика. Подумайте, это реально или нет. Посмотрите, какие деньги вообще вливаются в бизнесы. И посмотрите хоть один бизнес, в который вот ежемесячно суммы вливаются вот с такой вот разницей. Начали с 61 миллиона в начале года, закончили миллиардом семью миллионами. Предоставить такие проценты, какой Сбербанк, ВТБ или еще где-нибудь там. Следующий вопрос: как долго проживет Рой Клуб или монета Юми? Это все элементарно и просто определяется. Судя по стенке, которая стоит из, каких из 14 миллионов долларов, Рой Клуб уже проживет меньше месяца. Потому что в следующем месяце, я вам напоминаю, в июле, должно быть привлечено 61 миллион 661 тысяча долларов. Если сейчас все участники продадут стейкинг за предыдущий месяц, который у них накапал, Рой Клуб прямо сегодня схлопнется. А те, кто не продают, они просто оттягивают неизбежное, тем самым загоняя себя в минуса. Потому что в любом случае люди будут продавать монет 198 миллионов, 192 миллиона на данный момент есть, и они по-любому льются. Зайдите к вашим наставникам, к их вышестоящим, просто в кабинеты, есть такая возможность в Рой-клубе, вы просто вот нажимаете на сайте «Вход», и вводите адрес вашего наставника и нажимаете войти и потом посмотрите если он еще не сильно там а, раздул свою линию свою структуру зайдите к его наставнику и так выше выше поднимитесь и дойдите до верхов каких-нибудь золотых рубиновых и посмотрите а сколько они сливают монет в месяц в сутки в день для некоторых это будет очень занимательная статистика смотрите основателя рой клуба владимира мошкина смотрите за действиями а, сидим про или разработчиков юми конечно смотрите за основателем рой клуба владимиром мошкиным потому что к чему он только не прикоснется все начинает рушиться непонятно или он тупой или проекты несостоятельные но а, исторические данные все вам покажут, что бы ни организовывал Мошкин, все это скатывается в бездну, все разрушается и ничего долго не живет. Что такое рой клуб? Это сообщество единомышленников, да? Все такое там подобное, это вы все знаете, все вы... Это сообщество мошенников и тупорей, тупиц. Кстати, тупиц там большинство, а как раз-таки вот такие люди, наподобие этого автора, не скажу, что они умные, они хитро выделанные. Они как раз-таки дурят голову другим людям, приводят новых лохов, которые ведутся на такие вот сладкие обещания. Уже слышали, ну только вы слышали но не услышали мы продвигаем монету по всей планете потому что монеты четвертого поколения нету ткань тише тыш уже четвертого поколения кстати не стоит забывать что на шестом месяце уже очень скоро будет 1 миллиард это вроде еще повысит на два процента стейкинг и тогда вот эти числа уже будут значительно больше то есть тут мы увидим что за 6 периодов уже монет общее количество будет не 5 миллиардов 392 тысячи, а там будет уже наверное более 6. вот если мы возьмем даже на шестом месяце вот это количество монет и поставим их сюда тут в объем 6 периодов а тут в объем уже 34 процента и давайте рассчитаем а что у нас получится перешел я на другой калькулятор там он пока что тупит и тут мы видим начальный депозит у нас 1 миллиард 19 миллионов 319 тысяч 266 процентов в месяц 34 срок инвестирования 6 месяцев как раз таки как и предлагает автор и мы видим что в первый месяц Рой клуб должен привлечь 346 миллионов ,00, долларов 00, потом 464 на последние полтора миллиарда долларов и общая эмиссия монет у нас будет составлять почти что 6 миллиардов а в следующем месяце их будет еще больше и расти они будут вот по 2 миллиарда в месяц а посмотрите на восьмой месяц сколько у нас будет 2 миллиарда 600 и уже посмотрите какое большое число монет у нас будет а это вот эта сумма на которую рой клуб должен привлекать инвестиции в месяц на 2 миллиарда шестьсот восемьдесят восемь миллионов 578 тысяч шестьсот шесть долларов чтобы курс хотя бы держался на одном месте это мы уже не говорим о росте миссии стейкинг у есть покажите у какой монеты еще сейчас есть стейкинг. Ага, особенно такой стейкинг который вот такие вот значения будет выдавать Не спорю, они большие Если бы они приносили доход Это было бы очень здорово Но вы посмотрите, уже через 14 месяцев да каких даже 14 уже даже на седьмой месяц вот 6 периодов было до этого и вот седьмой месяц 346 миллионов 568 тысяч монет будет добываться это в полтора раза более чем в полтора раза больше чем сейчас монет вообще существует хотя уже начинается вот такая вот фигня с курсом когда он с 230 рублей падает до 70 представьте что будет на вот этих значениях хотя я вам могу сказать что на этих значениях рой клуба уже не будет или курса опустится очень очень низко и те кто говорят вот монета призм скатилась мы благодаря юми все отбили монета юми будет стоить гораздо меньше чем призм вот через 7 месяцев так это точно еще раньше это все произойдет можете запоминать кроме призм да, призм есть парамайнинг но он маленький а здесь 32% в месяц. Она была, есть и будет всегда. Читайте белую книгу. И никто ее менять не собирается. И, и вот к чему это все приведет. При таком раскладе вы во всяком случае будете в плюсах. Роста надо немножко подождать. Вы не... uh -huh. те, кто хотят немножко подождать, они дождутся, когда э, цена там тысячи юми будет стоить меньше одного рубля. Вот чего они дождутся? Потеряли свои вложенные средства. Вы просто отсрочили э, по времени свою прибыль. Просто отсрочили, вы не потеряли. И даже при таком раскладе студии, наверное, намекает на то, что когда вы попадете в рай за благие дела, вот сейчас благие дела, это купить Юми, не продавать их, чтобы все руководство Рой клуба смогло нагреться на вас, вы сделаете таким образом благое дело, и потом вам воздастся в следующей жизни. Вы просто отсрочили свой заработок. Видимо, это автор имеет в виду, потому что я не вижу в дальнейшем тут вообще никакого заработка, потому что вот эти суммы... Которые должны привлекаться в Рой Клуб Они фантастические Фантастически невыполнимые Эти задачи для Рой Клуба Потому что они уже наверное Всех оленей, которых могли Собрали, остальные люди, которые Умеют хоть чуть-чуть думать Они в эту хрень точно Не будут вкладывать ни рубля 3000 у вас выходит на пятый месяц И давайте дальше Если плюс 32% ну и так далее, я не буду сейчас э, дальше до года, да, там, я здесь у себя рассчитал, и выходит, что у вас после 12 месяцев, после 12, на 13 месяц, когда вы можете снимать, у вас уже будет 1 миллион 11751 рубль. Крипто мир, это мир инвестиций. А вот я рассчитал на полтора года. Мы помним, первые шесть периодов мы оставили сзади. Это уже вот седьмой, восьмой, девятый, десятый. То есть плюсуем шесть. То есть полгода там, 12 месяцев тут. И посмотрите, через полтора года, чтобы курс остался прежним, чтобы он прежним остался в Рой-Клуб должно быть заведено 8 миллиардов шестьсот шестьдесят восемь миллионов четыреста пятьдесят девять шестьсот сорок восемь долларов вы представляете какая это сумма вообще поэтому инвестировать в три недели не надо конечно это риски ну Но... я вам скажу больше в хайп проекты надо инвестировать а рой клуб и монета юми это естественно хайп проект вы посмотрите как работают хайп проекты у них нет эмиссии монет, ничего такого, у них просто есть проценты. МММ вот, и обычные хайп проекты, у них просто есть проценты. Тут конечно заморочились, сделали блокчейн, но в общем это ничего не меняет. Просто якобы завуалировали это все под криптовалюту. И в хайп проектах кто зарабатывает, кто заходит на старте и кто приглашает больше людей. Это вот единственные критерии, ну и админы понятное дело зарабатывают, те кто это все создают. Ну и программисты, потому что они, они не вкладываются, они выполняют работу, им сразу за нее платят. Собственно в Юме кто сумел заработать? Сумел, потому что уже вряд ли заработают люди, которые просто на пассиве сюда заходят конечно, еще смогут заработать те, кто сейчас зарегистрируется и начнут заводить людей, но адекватные лидеры, у которых большие команды, структуры, вряд ли это будут делать, потому что проект уже отработал год, это не спорю, хороший показатель, но уже такого не будет, уже такого не будет, надо было на старте делать все делишки, это Рой-клубу еще повезло, что они год отработали, то есть нашлось такое количество умалишенных, которые смогли продержать проект ровно год, там получается что-то в районе этого было поэтому вы ничего не отсрочили как вам говорит автор если вы до этого что-то продавали и сейчас я всем рекомендую хотя бы стейкинг продавать возможно мошкин там еще поддерживает чуть-чуть курс но Падать, он будет сто процентов вы посмотрите просто на эмиссию вы посмотрите сколько стейкинга будет добываться и просто представьте сколько это денег вот за год за полтора года должен будет поглотить в себя ройку вы посмотрите просто за двадцатый год ввп украины 544 миллиарда долларов да эта сумма намного больше чем 8 миллиардов но кто говорит что ройку будет работать десятилетиями давайте возьмем 24 месяца и до этого было 6 то есть два с половиной года давайте посмотрим сколько должно будет привлекаться людей а, точнее денег чтобы курс сохранялся хотя бы 1 доллар 290 миллиардов 535 миллионов 705 тысяч долларов в месяц это сумма в месяц то есть мы берем 23 и 24 месяц не забываем прибавлять, да пускай ладно 29 и 30 месяц от текущего дня и за последние вот эти два месяца мы должны в рой клубе собрать ввп внутренний валовый продукт всей украины то есть доход всей страны за год должен войти в рой клуб за два месяца а если мы потом еще продлим это все давайте на 3 года это все рассчитаем то мы увидим 1 триллион 682 миллиарда 8 миллионов 950 тысяч долларов как вам такие суммы участники рой клуба это все уже через три года вот последний месяц 36 месяц 35 месяц 1 триллион двести пятьдесят пять миллиардов как вам такие суммы 936 миллиардов на 34 месяц от текущего дня. Вы все еще верите в то, что рой клуб будет долго существовать? Вы вообще уверены, что он еще полгода продержится? Вы посмотрите на суммы, которые от сегодняшнего дня на седьмой месяц должны быть привлечены в рой клуб. 346 миллионов 568 тысяч долларов. Стенка? Сколько у вас там? 14 миллионов? Так уже в следующем месяце еще раз напомню должно быть привлечено 60 миллионов чтобы курс остался как минимум прежним если подождать то через год у вас уже будет почти чуть больше миллиона через год надо уже будет привлечь в рой клуб чтобы курс остался прежним это 1 миллиард четыреста девяносто семь миллионов долларов будете ждать при самом плохом раскладе то что вы покупаете <смех> при самом плохом 230 рублей и продать будете продавать по 70 рублей просто вы задает задумайтесь рой клуб делает все для того чтобы распространить монету по миру вы просто ей помогите хотя бы не паникуйте и не пишите там в чатах в Ройклубе с такими темпами денег скоро будет, точнее монет в эквиваленте к доллару, если их сравнивать, через пару лет будет больше, чем во всем мире. А вы наблюдаете вообще, как российский курс растет в кавычках, инфляция вообще какая происходит, как деньги по всему миру почти что обесцениваются, а в рой-клубе вам рассказывают такие сказки. Такие вот недолидеры, не знаю. Лидер этот человек, не лидер. Кто его вообще слушает? Был бы у меня такой сын, я бы ему пиздюли дал ремнем. И сказал бы, иди учи математику. Ты одноклеточный. Потому что других слов тут подобрать невозможно. Что все пропало, что все сгорело. Ничего не пропало, ничего не сгорело. Все в этом мире вол волнообразно. С вами выходят на связь лидеры. Владимир Мошкин, основатель, записывает каждый день прямые эфиры. Это говорит о том, что что все хорошо. Определить, что Ройклуб развивается просто можно по его целям. Цели могут быть различные. Определить тот или иной проект, не знаю, компанию, что она развивается можно только по ее действиям. Если действия показывают, доказывают, что идет развитие, если люди внутри этой компании на себе ощущают, что идет развитие, то оно, наверное, идет. Но когда люди ощущают, что вчера цена была 230 рублей, а сегодня 80, то вряд ли тут каком-то развитии идет речь. Очень много целей. Да любую организацию возьмите. Если у этой организации есть цели и задачи, поставленные на будущее, то она уже будет жить так или иначе. Просто оттягиваются сроки. Вот и все. Потому что есть какие-то первоначальные задачи, а есть второстепенные задачи. Живучесть организации еще не гарантирует успешность этой организации. У Гитлера тоже были задачи и цели. Да много у кого, у всех разорившихся компаний были какие-то задачи и цели. Да, в некоторых эти задачи и цели были, чтобы разориться, чтобы соскамить проект какой-нибудь, забрать деньги у людей. Но все равно какие-нибудь заводы, фирмы, которые по итогу разорились, но работали до этого, у них были задачи и цели. Просто они что-то неправильно сделали. И это их привело к провалу. Рой-клуб а ожидает то же самое. Я не скажу, что они что-то неправильно сделали, они изначально создали свое сообщество, свою монету Юми неправильно. А может быть и правильно, смотря какие цели и задачи, как говорит автор, тут были. Возможно, у них и были такие цели и задачи, которые мы сейчас наблюдаем, чтобы собрать денег с людей чтобы год их обманывать, давать какие-нибудь ложные надежды, чтобы они велись, и сейчас под конец тоже поджать. Потому что люди, представляете, что у людей вообще происходит? За последние несколько недель курс в три раза упал, в три раза. Был 230, стал 80 рублей. А они, им уже жалко, у них рука не поднимается, продавать эти монеты. Сейчас они опять будут накапливать в то время, когда лидеры будут лить, и курс будет падать еще ниже. А потом получится такая ситуация, что монет у людей, вот этих вот Юми, которые в кабинетах нарисованы, много. А продать их, а уже и смысла нету, их продавать. Что булку хлеба пойти за них купить. Ну, может, кто-то а, в то время на булку хлеба и продаст. Задача. До всего этого дойдет. Так что, ребят, не паникуем, все хорошо, всех благ вам, изобилие, спокойствие. Ребят, найдите этого автора, скиньте в комментариях, где он как подписан, давайте проследим немножко за его творчеством, вообще за его вещанием, что он обещает людям, как он лоховодит людей, и посмотрим, будут ли потом от него извинения. Я думаю, посыл моего ролика был понятен, если ты еще состоишь в Рой-клубе, у тебя есть надежды, важные фантазии по поводу того, что через год, через два, через три ты станешь просто миллиардером, то давай забывай об этих мечтах и иди устройся на работу. У меня все.